Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим маринованные огурцы. Не забывайте подписываться на мой канал и следить за обновлениями. Для того, чтобы приготовить огурцы, нам понадобится пол килограмма свежих огурцов, желательно небольшого размера, пучок кропа, такой хороший, чтобы в руку вы могли взять его хороший, головка чеснока, 1 столовая ложка соли морской или каменной любой, но не неедированный ни в коем случае, и 750 миллилитров минеральной воды. Приступим к приготовлению. Для начала необходимо нам растворить соль в воде минеральной, чтобы она уже растворялась. Посыпаем соль. в отдельной емкости, нам нужно это сделать. Заливаем минеральной водой. Затем чеснок нам необходимо нарезать слайсами. Не обязательно слишком тонко, чтобы где-то с одной, с одной с одного зубчика где-то штучек 5 получилось у нас такие Затем возьмите такой контейнер какой-нибудь с плотной крышечкой или кастрюлю, если у вас есть плотная крышечка. На дно укладываем половину нашего укропа. Делаем такую постель. Затем выкладываем огурцы. Сверху посыпаем нашим чесноком. Закладываем оставшийся укроп, накрываем сверху. Это рецепт мгновенного маринования огурцов и заливаем все минералкой. Все сверху закрываем крышечкой плотненько и отправляем в холодильник на сутки. Самый простой быстрый рецепт маринования огурцов. Приятного аппетита! Не забывайте подписываться на мой канал.